Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelius Games, и мы продолжаем с вами играть в бэндинг-машин. Мы, правда, в прошлый раз прошли чуть дальше. Прошли чуть дальше. Э, но. Э, но. Э, сохранение было здесь. И вы мне дали топор, блядь. Ну, пошли. ж дает, блядь. Что, думал меня этой доской испугать? Ну-ка. это как это место стало таким большим? Я ему нос сделал. Яйца? На yes. no, no. Если мне не изменяет память, здесь поначалу, в принципе, вообще ничего такого нет. О, а, это кто? Стой, стой, стой, стой, дядя, дядя. стой, стой, чего, чего? чего? стой, стой, стой, приседать можно нельзя забирай банки с беконом мне рассказали что эти банки с беконом восстанавливают здоровье но я не, не могу забрать так я один переключатель нашел Ты там мне двери нахуй не открывай. Наверное, это еще один. Ага. Ага. Ага, ага. А вот так вот. Ты, ты что, блять? Ишь, нахуй. А что она восстанавливается? Зачем я туда ломаю? Я что, для тебя шутка? Это Дэнсинг Димон. Дэнс Димон. Почему-то сразу Майкл Джексон в голове. Это вот это Дэнсинг Димон. Это там кто забывал? Блядь? Да мне, блядь, пока мне... Хуяся. Три раза в прошлом месяце мы не могли даже выйти из нашего отдела, потому что чернила затопили лестничную клетку. Короче. Чернильная машина. Looks like the а, Начать а, остановить поток чернил на лестнице. Хуек! Бля, она красивая. Сейчас будет генжать какая-то. Там вообще темно, но там вообще темно. А, так, стоп, лолкек, блять, вон переключать. И что? А, типа свет появился. Блять, ты кто такой, нахуй? Сюда, нахуй! На, нахуй! На, нахуй! Только на, нахуй! Вы что, охуевшие, блядь? Только вылезьте мне, блядь. чернильные уебаны. Типа это мультики про них? Оба! Хочу сыграть с тобой. А, нельзя. А вот здесь еще одна дверь. А это можно взять, видимо, да? Нельзя. Окей, нахуя мне эта комната? Ладно, видимо, там дверь она откроется. А музыка зачет. Куда они пропали? Я так понимаю, здесь записывали It's песенки? Побаловались, хватит. О-о-о, камба. Та мой сабуфер запчай, я, блядь. Выдавал звук без звука. Да, да, да, все правильно, звук без звука, блядь, несловно. Вот это нормальная такая гнетущая. Хорошо. А тут было закрыто. О, ебать. У кого-то из задницы выходит, что он так страдает. Здравствуйте! Я пришел, чтобы посмотреть, как у вас тут зла О, банка. Банки, из-под майонеза. И здесь затоплено все, да? Это сохранение. Ну, там есть Окей, как забраться туда? Найти что-то, чем можно, типа хомут какой-то, да? Воды. А, Какое-то подобие хмута, видимо, надо, чтобы закрыть ее. Не, меня что пока не пускаю. Бля, это охуенно. Почему это так смешно? За. Пись. -пу. Может нужно выключить запись? Как только запись перестанет идти. Да эти инструменты тоже здесь не просто так. Так, оттуда мы пришли. Стука! У бак, нахуй ты так выскакиваешь, блять. Возможно, что-то здесь я упустил. Вот такой хомут там порван. Наверняка где-то что-то есть. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. Короче, мне нужно завершить запись, правильно? У меня открылись двери. О, а там они сейчас троем стоят. Я нахожусь в моей кабинке, группа играет, и вдруг Сэмми Лоренс просто заходит, марширует и все останавливает, Говорит, что мы должны ждать в коридоре. Я слышу, что он делает, он включает мой проектор, а затем выскакивает из кабинки и бежит вниз в студию звукозаписи. Как будто маленький дьявол гонится за ним. Несколько секунд спустя проектор выключается, но Сэмми долго не выходит. Это странный человек, сумасшедший со странностями. А-а-а! И что? И что? Вон они стоят. Я ни хера не понимаю. Выскакивает из кабинки, бежит в звукозапись. Правильно? Back to the old grind. Так, это сохранение. Нихуя непонятно. Ну, запись же здесь, правильно? А как мне пройти туда? Так, здесь еще пианино есть. Может надо успеть сыграть на каждом инструменте. Плюс орган. Ну, пошли попробуем. Еще раз. Он включает проектор, бежит с динесами, Я не против поговорить с мистером Дрю об этом, но опять же должен знать, что у мистера Дрю свои особенности. And according to you. devil, devil, your Ну что? Нихуя не работает. Ну мне для начала нужно выключить эти насосы, правильно? Время поверить. Better get for this. А, еще здесь инструмент. Не, мне кажется, это хуйня какая-то. Так, хорошо. Значит, нам нужна только студия звукозаписи. Должна быть, наверное, какая-то последовательность игры, правильно? Тут одна и та же мелодия. The сайт side of hell. Светлая сторона. Ада. Прикольно. Загадка с инструментами. Это сто процентов. Можешь назад сходить? О, смотри, ключи. Ебать. Сходил назад, блять, ключи наш. От шкафа, наверное. Больше нечего чего. Да, ебать. Бас поет отчетливо, пианино нежно манит, скрипка содрогается, пианино возвращает изученную гармонию. Спейте мою песню, и мое убежище откроется для вас. Бас поет отчетливо, пианино нежно манит. Скрипка содрогается парнизывающим голосом. Пианино возвращает Бас, пианино, скрипка, пианино. Бас, это получается у нас. Но пошли. Always on time. бас это у нас барабан верно но для начала чтобы это все дело запустить нужно включить запись бас пианино скрипто пианино Бас. Пианино. Скрипка. Пианино. Ну? No. Или бас это вот? Я не успел? еще раз или убежище это нет не здесь ладно не факт что барабан дает бас скорее всего бас это будет он тот как-то карди аккорде... не аккордеон как называется бас пианино скрипка пианино о блять oh, не прошло и 20 минут музыкальный экстаз, блять, самое главное это Долбан. <смех> Долбаев, блять, нет, ты меня этим уже не напугаешь. А вон то кто? Сука! Стука! Пиздец. Блять, это кто нахуй? Ой, сука, вот это я вышел. Все? <Слых> Нахуй отошел, блядь, от меня. Вон, видели, стоит? Ушел. Бля, нихуя, он криповый. Так, ну второй вентиль, скорее всего, он там он. только как его открыть. Так, а здесь... Нету ничего. А, все, это уже не работает. Значит, сюда. А, все, мы перекрыли... Пока не... один мы перекрыли. Вентиль. А, пыльный... За моей пыльной кастрюлей в кладовку, вы знаете что? Я не могу найти мой дурацкий ключ. А, ключи в мусорном баке, мы это нашли. Так, это мы тоже сделали И Здесь у нас нет никакой записи а -а -а. Иди-ка сюда нахуй Кусок дерьма Запускай шарман Бля, тут и кровать. А чё оно всё чистое такое? Oh, no, no Ебать. Сейчас осталось не спуститься в ебаные глубины ада и идти искать лифт. О, вон он стоит. А -а -а, чучело, думает, я его не вижу. На нахуй А это кто? Блять, это ж моя шляпа Сука А я прыгнуть не могу? Могу Of the quiet. And I Я люблю to тишину. Интересно. Типа все из-за песен? СНГ Да ебаный шахтер, блядь. Подождем. Подождем. Ну что, пробуем еще раз? Синг with me. нахуй Sorry, nice шляпа охуенная я не могу прыгать могу но Бля, ну мне нравятся вот эти загадки. Но запутанная, классное, это интересное. А он уже оттуда ушел. Хрен моржовый. Вот он меня преследует конкретно так. Okay, ну и где эти чернильные уебаны? ]etti. Погнали нахуй. Погнали нахуй. Сука, ну. И кто такой? We wouldn't want our sheep roaming now would we no we wouldn't I must admit I am honored you came all the way down here to visit me it almost makes what I'm about to do seem cruel but the believers honor their savior. I must have him notice me wait you look familiar to me that face not now for our Lord is calling to us my little sheep the time of sacrifice is at hand let's And let's me. Then I will finally be freed from this prison this inky dark abyss I call a body <coughs> quiet listen короче есть какой-то чернильный босс сатана, да? Его забрал, не нас. Я предлагаю съебывать. А чем машина вниз ушла? Так, Сэм получил по заслугам. Он сломался? Нахуй? Там опять сюда девчушка, блядь. Малишённая. А! Сука. Как от нее бегать? Там было написано выход. Пошла нахуй. Выйди, покажи себя. О, Плута! Это наш друг, Борис, Борис Бритва. Это он нас спас, типа? Или запер? Так, на этой чудесной ноте мы сделаем с вами перерыв. Что хочу сказать? Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь прохождением в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. Тех обнял, приподнял мои сладенькие пирожочки. До скорых встреч и всем пока.